Всем привет, друзья! Сейчас мы будем смотреть гладиаторские бои. В этот раз Хома столкнул лбами двух монстров. Безликова и... Мимика! Поехали. Привет! Поехали! Ты за кого болеешь? Так, Мимики и Безлики. Сейчас я посмотрю на них и сразу решу. Безлики крупнее, Мимик как слизень выглядит. Предыдущий... Я думаю, что, а что Мимик должен предыдущий? выиграть. В ничего не было. Прошлый бой. Кто выиграл? Холодок. Холодок, конечно. Мы сразу только думали, что Холодок выиграет. Я думаю, что мимик выиграет. Сейчас Потому что у способность короче. Мимики безлики. А что лика было? Ну, капушка была, он рот открывал, у него глаза помнишь открывались и он сильнее и сильнее становился. М -м -м так, не знаю, блин, даже не знаю. Ставки надо делать сразу, до игры, да? Да, я думаю, что мимик. Так, сейчас посмотрю на них. Это слизь. Это мимик. Это мимик. Да. Так, мимик, да? Не знаю, не знаю. Мне кажется, у него классная способность. По-моему, все но вот... Как мысли и было, то выиграет. Ну, я не знаю, я думаю, как я бы поставил на кого а, есть... я короче буду оставить за безликого чтобы кто-то из нас выиграл да а сейчас прикинь будет ничья а вы тоже пишите в комментарии сразу вот перед просмотром а вы же посмотрели вы же смотрите реакцию а, интересно ну ладно видишь он сразу скопировал безликого безликова как я и думала сразу не мелочится видишь все глаза раскрыл все они один. не все да я думала это все раскрыл Может, рот рот открыл, рот да. я даже не понимаю вот до конца что безликий что он делает вообще стреляет лазит, мощно да. и чем каждый глаз открывается более мощный удар и еще очень крепкая броня просто откроет сразу два то есть сразу все и открывает два там открывает три или он не, может, так, Наверное, не может открыть. Может нужно накопление. Только видишь, смотри получается, безликий вообще хоть бы хны. От ударов мимика. Получается, миник не такой сильный. А -а -а. видишь, он даже своих ударов, собственных, никак ему. Его броня какая-то супер крепкая. Mm. Какое-то более силовое. Он вообще не как танк, он как. Демон? Как кубик не знаю мне кажется он на земле кубик такого даже ни одного ранения нету что такое вообще я думаю оно появится когда уже все глаза откроются мимик давай я за тебя вот посмотрю он его бьет мимик тоже должен быть сильнее как ты же скипировал полностью способность. вот этот красный да Ничья. Но будет прикол Мимик выиграл. Нет, Мимик выиграл. Ха-ха, он поменялся местами с ним, видишь, у него ранение. Обычно. Блин, как в прошлый раз. Да, -да, -да, -да, да, я сказала, что он клевее, потому что у него клевая способность. Ну ладно, ладно, я сдол. Ладно, да, пишу. Че, почему, я же болела, Ты я выиграла Ладно, тебя поздравляю Подожди, подожди, а нет, все, я думала, что глаза откроют Мне кажется, было очевидно, потому что мимика очень крутая способность, слишком крутая способность но, Ну да, но, но, знаешь, я думал, поэтому, поэтому слишком просто будет думал, Так вот и не было просто Должно быть как-то, просто. он а, что-то должен придумать Так вот смотри, в чем суть Я думала, что Мимик проиграет, потому что смотри, без лики стрелял в мимика и он его ранил несколько раз а Мимик стрелял от И вообще, у него было защитное поле и ни разу не ранил. Короче, это читерская способность. Пишите, вы, за кого болели. Я думаю, если у нас болели тоже за Мимика. Я один болел за Безликова. Пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.